Всем привет, дорогие подписчики зрители, гости моего канала. С вами, как всегда, я, Миддл И сегодня первый видеоролик спустя 3 месяца простой на моем канале. И, как видите, 955 подписчиков число не изменилось. За это вам огромное спасибо, что никто не отписался. В связи с такой обстановкой в стране и вообще, в принципе, то, что я учусь, довольно-таки тяжело было выпускать ролики, но, как видите, я приехал на каникулы и... Решил сделать первый видеоролик э, такого, так сказать, неверного полета, наверное, для мо... ой, точнее, непривычного контента и непривычного формата для моего канала, потому что я немножко запутался, э, что вы хотите видеть и что хочу видеть я на своем канале. Поэтому сегодня мы поговорим о том, что будем снимать, будут ли стримы. Э, как я вижу в дальнейш... дальнейшем свою деятельность на ютубе поэтому э, и обязательно спрошу ваше мнение в комментариях хотите ли вы видеть это вот получается я выписал для себя 6 пунктов и начнем с первого что было с каналом пока меня не было получается как видите перв... последний ролик у меня выходил два... почти два с половиной месяца назад это был конец э, июля начало августа, по-моему, в первых числах августа он вышел, вот, потом э, уже были проблемы с интернетом и выкладывать ролики было практически невозможно, вот, но вроде сейчас все наладилось и будем пытаться выкладывать ролики, сейчас вот это первые 7 дней, я попробую делать это максимально, конечно, всем огромное спасибо, что не отписались от канала, на канале, по-моему, даже, по-моему, плюс 2-3 подписчика точно появилось, Потому что было, по-моему, 950, сейчас 955 подписчиков, и, надеюсь, после этого видеоролика подпис... подписки увеличится. поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Вот, давайте тогда перейдем ко второй теме. Я заблудился в контенте. Получается, сейчас, просмотрев вот этот первый день, который я находился дома, я просмотрел... Весь, практически всех ютуберов по Brawl stars Старсу, которых я смотрел, это Холдик, Ауру, Лайн и так далее, но, так сказать, я не увидел э, каких-то, ну, не сверхъестественных просмотров, как это было раньше, но не, не увидел дальше уже сути этого, так сказать, направления в виде видео, как Бравл Старс, поэтому... Не знаю, что будет дальше и что будем делать, но Браул Старс, честно говоря, мне надоел. Я не знаю, с чем это связано, наверное, переиграл, либо что. Находясь на учебе, я периодически заходил в Браул Старс, но это ну, было неинтересно, честно говоря. Сыграл пару каточек, выполнил квесты и четвертый сезон Браул Пасса даже не проходил, потому что было уже неинтересно. Сейчас вот, как вы видите, набирают популярность такие... Ну, точнее, уже даже набрали популярность такие игры, как Among Us. И, честно говоря, игра интересная, но не для меня. Может, если вы хотите видеть, конечно, то обязательно пишите. Может, я попробую сделать пару пилотных выпусков. Честно говоря, думал о том, чтобы начать снимать какие-то шуточные подборки именно со своими комментированием, как Мармок. Но еще игру не определил. Вот. Конечно, и бы под это очень хорошо подошла. Или тот же Браво конечно, тоже можно было бы снимать какие-то смешные подборки, но, честно говоря, не знаю. Вот. Поэтому я бы хотел, чтобы вы в комментариях написали, что мы будем делать дальше, какие игры и какие э рубрики вас интересуют в дальнейшем развитии моего канала. Вот. И сейчас мы перейдем к такой очень важной к теме, которую я хотел бы разделить на... между вами и мной. Понравится ли вам это или не понравится. Вот. В последнее время э, в основ... основную часть просмотра моего YouTube это составляют влоги. Знаете, вот там типа travel шоу Кусачева, э, там за люди тот же топ научный контент, и, ну, то есть, как-то, знаете, повзрослел с этими всеми ютуберскими видосиками, типа, уже не смотрю, не смотрю такого, типа, ты 100 слоев, 1000 слоев, ну, грубо говоря, вы поняли. Вот, и хотелось бы тоже, как бы, перенимать опыт про влоги, наверное, но, честно говоря, еще не знаю, что мы можем делать, может, какие-то поделки пробовать делать и снимать это, вот. Поэтому обязательно тоже пишите в, в комментариях хотите ли вы видеть это, и попробую тоже, наверное, на этих каникулах сделать пару видосиков. Есть пару набрусков, которые я бы хотел, и может быть, вы предложите мне более интересную тематику, и, и я на нее постараюсь перейти. И, наверное, самое заключительное и самое такое э, греющее сердце тема — это стримы. Как вы видите на моем канале... За лето, за период карантина было куча стримов, то есть я начал стримить, получается, сколько уже, месяцев назад, месяцев, получается, первый стрим начался 6 месяцев назад и последний, ну, получается, 4-5 месяцев практически я стримил, вот, но потом интерес уже к этому пропал, не знаю, может быть, из-за того, что были большие кубки уже, как бы, знаете, грубо говоря, ты про себя думаешь, ну, и, ну, интересно, но потом продлили дорогу 50 тысяч, и как бы понимаешь, что в соло ты это не апнешь, что интереса основного так и не было. Вот, и насчет стримов, я не знаю, хотите ли вы обязательно видеть эти стримы, потому что, опять же, смотреть на стримы других ютуберов уже не интересно, то есть тот же холдик, вот это... Может, апнем, может, нямнем, 35 ранг уже поднадоела тема. И, может быть, хотелось бы чего-то нового, и, опять же, какой-нибудь игры. Но не знаю, будем смотреть, и будут ли позволять возможности стримить. Вот, поэтому я оставляю эту тему на рассмотрение в комментариях. Поэтому обязательно пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо, кто ждал видеоролик спустя фактически 4 месяца, да, 4, не, ладно, три месяца ждал видеоролик, всем спасибо за просмотр, всем пока-пока.